Всем здарова, дорогие друзья, с вами я, Улья, и сегодня мы поговорим о том, как же развить ваш тикток-аккаунт, связанный с игрой при сосед, как набрать подписчиков, просмотров и аудиторию. Могу сказать с полной уверенностью то, что развить тикток-аккаунт, связанный с игрой при сосед, можно. И в 2022 году, и в 2023, и абсолютно в любое время. Ведь комьюнити игры достаточно лояльны и смотрит его везде. Игра достаточно популярная. Итак... Чтобы развить ваш TikTok аккаунт вам не нужно огромного количества времени. Как ни странно. Вам лишь нужно выкладывать видеоролики каждый день. И желательно, чтобы это были хорошие видеоролики и не меньше трех. Если вы снимаете три видеоролика в день и выкладываете их на протяжении месяца, то ваш TikTok аккаунт будет ранжироваться тиктоком и у вас будет огромное количество просмотров. Это доказано на огромнейшем количестве аккаунтов тиктока. Итак... Вот вы задели свои три видео, вы их правильно оформили. Что дальше делаете? Это описываете теги. И благо тегов, связанных с привет сосед, уйма. То есть реально. Их прям полно. И привет-сосед 2, И некрот. И все, что ты хочешь, ты там найдешь. А самое прикольное, то, что ТикТок также ранжирует твои видеоролики, которые ты делаешь на Ютубе. То есть ты можешь сделать коротенький видеоролик на ютубе, залезть его и на свой канал, и в тикток аккаунт, и там, и там у тебя будут просмотры. Чем я в целом занимался, и один из видеороликов моих набрал 700 просмотров. И вы скажете, это мало, и по меркам тиктока это реально мало. Но для аккаунта, который был создан 5 минут назад, и это был первый видеоролик, один из первых, три видео зашли буквально в одно и то же время, то это достаточно неплохо. Также вы получаете сразу прирост по аудитории, потому что аккаунтов TikTok, связанных с сосед адекватных аккаунтов очень мало, а аудитория у этой игры большая. Ну, вот в целом все, что я хотел вам рассказать. С вами был я, Вуль. Всем удачи!